И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Здравствуйте, дорогие друзья!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 Возлюбленные, это проповедь о необходимости иметь свидетельство Духа, действующего в вас. Это не просто просьба, это вопрос жизни и смерти. Если у вас нет свидетельства Духа в эти последние дни, то вы не устоите. Вы попадете под власть грядущего Духа Антихриста. Несколько лет тому назад меня пригласили на одно евангелиционное служение в пригородной церкви за пределами Нью-Йорка. Люди восхищались успешными собраниями, проводимыми двумя молодыми евангелистами. Наконец я пришел на одно из этих служений. Я был усажен впереди с группой служителей. Как мало я знал в тот момент, что скоро мне придется пережить ужасное. Люди называли этих двоих «мощной евангелистской группой». Один проповедовал, другой пел и играл на органе. Но когда началось служение, я смотрел на этих двух молодых людей, что-то глубоко внутри меня начало поддергиваться. Я почувствовал странное беспокойство. Перед тем, как молодой проповедник начал свою проповедь, он привел все собрание в возбуждение. Он имел красивые наборы упакованных подарков, которые он каждый вечер раздавал тем кто приводил наибольшее количество посетителей. Там были тостры, радио, миксеры, даже велосипед для заключительного собрания. Его проповедь была ничем иным, как одна за другой увлекательные истории. Толпе это нравилось, но меня тошнило. Теперь беспокойство внутри меня говорило громко и ясно. Это не от Бога, это все плотское. Что-то неладно здесь, нет здесь святого духа. Эти оба евангелиста на самом деле гомосексуалисты, и они всех приводят в заблуждение. Я был просто болен в ту ночь. Сколько мою не передать словами, но это все было потому, что во мне происходило свидетельство Духа. Пастор той церкви был так восхищен большим стечением народа, что был уже не в состоянии что-либо различать. И людям нравилось это плотское представление, так как они сами были духовно слепы и, смотря на своего пастора, подражали ему. Спустя несколько лет я увидел тех двух евангелистов в аэропорту. Теперь свидетельство Духа направило меня к ним. Мы поздоровались, и потом, без никакого злорадства в голосе, я сказал, «Я знаю, кто вы. Вы, гомосексуалисты, пожалуйста, перестаньте насмехаться над Господом. Уезжайте отсюда и поищите другую работу». Бог не даст вам далеко уйти с этой вашей маскировкой. Я не хочу разоблачать вас здесь». Но мое предупреждение, по всей видимости, на них не подействовало. Через несколько лет после этой встречи я проводил служение на севере Канады. После одного служения поздним вечером я почувствовал сильный голод, и мой хозяин отвез меня в отдаленный ресторан в получасе езды. Когда мы входили в ресторан, то кого мы увидели сидящими возле ближайшего стола и развлекающими двух весьма женоподобных мужчин. Это были два молодых евангелиста. Как они были шокированы, когда я прошел мимо их стола. Они знали, что были пойманы. Вскоре после этого они были разоблачены и оставили служение. Дух Святой подтвердил то, что указывал мне несколько лет раньше. Но что больше всего устрашило меня во всем этом, во всем этом, я бы сказал, испытание — это то, что все пастора больших церквей, которые приглашали этих молодых людей проповедовать, никогда не различали, кто они такие. Ни один из них не имел свидетельства духа, чтобы раскрыть все это. В другом случае я был приглашен послушать так называемого сильного евангелиста, который уже шестую неделю проводил служение в Большой Пересятнической церкви в Южном городе. В этот раз я и моя жена Гвен незаметно прошли на балкон, никому не представляясь, и какое мы увидели представление. Этот евангелист вышел одетым как актер, исполняющий роль в ночном клубе в красном, э, таком э, разукрашенном орнаментом-жакете. Толпа аплодировала происходящему. И я был поражен всем, что происходит. И немедленно я повернулся к Гвен и сказал, «Дорогая». Это первый из всех липовых евангелистов, которые когда-либо стояли за кафедрой. Первые пять минут он только и делал, что прыгал по сцене, шутя и развлекая публику. Потом он сошел вниз к людям и поцеловал несколько женщин, уверяя их мужей не ревновать. Я подумал в себе, он артист, он совсем не знает Бога. Его проповедь тоже состояла из невероятных историй, следующих одна за другой, и люди с обожанием смотрели на него. Он говорил... Я сидел в парикмахерской, когда вошел вице-президент и сел в кресло по соседству. Он повернулся ко мне, и, к моему удивлению, он знал мое имя. Он сказал, «Брат Билли Боб, я и президент слышали о твоих замечательных служениях. Пожалуйста, заходи к нам в следующий раз, когда будешь в столице». Я обратился к Вен и сказал, «Дорогая, он лжет. Он говорит большую ложь». Но все рукоплескали и были от него в восторге». И седовласый пастор спокойно воспринимал все это. И эта большая толпа людей торжествовала такой крайней оскорбительной лжи. Гвен и я ушли, всю дорогу до машины я держался за живот. Это была не физическая боль. Скорее всего, это было глубокое внутреннее стенание, необъяснимая рана. Этот Дух Святой опять свидетельствовал мне, показывая мне разницу между святостью и нечестием. Бог дал пастору той церкви желаемое, набитый до отказа дом и большое скопление народа. Но из-за этого он не имел свидетельства духа. Он был ослеплен, он потерял умение различать. Каждый, исполненный духом человек, который жил святой жизнью в церкви, узнает фальш с первых пяти минут и уйдет. Таковые имеют внутреннее свидетельство духа, и они не могут находиться в присутствии такого человека. Никогда Дух Святой не даст вам сидеть спокойно. Есть времена, когда свидетельство Духа Святого не дает мне сидеть молча. Дух волнуется во мне, и я должен говорить вслух, разоблачая плоть и дьявола. В одном случае христианская рок-группа просила меня посетить их открытый концерт. Я пошел, почти все, что я слушал, было окей, хотя все было только громкие барабаны и невероятная музыка, потом в конце программы они пустили дымовую завесу и начали мигать огнями, и толпа пришла в безумие. Я взглянул и увидел орды демонов, слетающих со сцены и носящихся над всем собранием. В это время я упал навзничь, буквально пораженный Духом Святым. Свидетель внутри меня говорил, это иховод. И слава, Господа отошла. Внезапно Дух Святой взял в расположение мой голос. Я встал и бежал по всей площадке, опрокидывая стулья, и кричал «Иховод, «Прекратите! Это же дьявол!» Но это никого не волновало. Когда я добрался домой и упал в гостиной на пол, согнулся, стеная и плача. Я не мог успокоить мое дыхание. Когда Гвен увидела меня, она пришла в страх — «Давид, что случилось? Что у тебя болит? Скажи мне!» Но я не мог даже говорить. Никогда до этого раньше я не имел такого переживания. Наконец я сказал, «Дорогая, я переживаю Божье негодование и скорбь. В этом служении слепота. Они не видят, что все это сатанинское. Все рукоплескали в то время, когда им надо было плакать. Я никогда не забуду той ночи. До позднего часа я плакал». «О Боже! Столько проповедников, служителей, родителей, детей, и никто из них не способен видеть, никто не знал, что это было плотское, что сам сатана был явлен там. О Господи, может быть, один я такой глупый? Тогда почему это так меня встревожило? Почему я бежал через всю толбу, как безумный?» Это был Дух Святой во мне, несущий свидетельство истины. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Дух Святой пребывает в нас, чтобы показать нам, где истина и где ложь. Он говорит спокойным, тихим голосом, глубоко внутри сердца. Многие из наших святых, праотцов, верили именно в такое действие Святого Духа в верующих, они много проповедовали о том, чтобы иметь свидетельство, но я не слышу, чтобы опять кто-нибудь проповедовал об этой истине. На самом деле, свидетельство Духа буквально не слышно сегодня в большинстве церквей. Сегодня верующим необходимо свидетельство Духа, как никогда раньше». И мы будем нуждаться в нем все больше и больше в то время, как приближается день Господень. Сатана пришел нагло, как ангел света, чтобы обольчать даже самых избранных Божьих. Его умышленные соблазны будут процветать. Ложные доктрины, ложные учения, ложные... и так далее и тому подобное. Даже сейчас множество людей увлечены ложными учениями, приняемые безбожными лживыми пророками и развращенными учителями. Но вы можете иметь в себе свидетельство Святого Духа, которое дает вам знать, что то, что вы слышите, является правильным или неправильным, истиной или ложью. Когда его свидетельство идет в нашем сердце, то вы можете слышать любую кассету с учением, идти на любое собрание, читать любую книгу и знать без тени сомнения, что не будете обманутыми каким-нибудь злом. Видите ли, внутреннее свидетельство Духа действует по принципу мира. Мир Божий есть превыше всего, что вы можете иметь. И когда этот мир встревожен, вы можете быть уверены, что это Дух Святой, Говорит вам, когда Дух волнует вас, тревожи и возбуждая глубоко внутри, значит Бог говорит вам, что что-то здесь неправильно. Вы будете чувствовать Его неготование, Его скорбь и гнев. Вы, может, скажете, «Дух Святой уже живет во мне, но я хочу иметь Его свидетельство в моем сердце. Как я могу Его получить?» Свидетельство Святого Духа может действовать только в смиренном, чистом сосуде, в котором царит Божий мир. Как написано в Колоссянам 3.15, «И владычествует в сердцах ваших мир Божий». Грех приносит тревогу в сердце, и каждый скрытый, неисповеданный грех будет обкрадывать драгоценный мир у верующего. Его сердце будет разрываться от вины, осуждений и страха, и Дух Святой обращает к нему всего с двумя словами «покайся». И второе. Убегай от греха. Да, Дух будет говорить к вам, чтобы поправлять вас. Он будет обличать вас о грехе, правде и суде. Но когда дело касается того, чтобы вразумить вас, то это будет спокойный и тихий голос, который укажет вам, что делать и куда идти. Он не будет действовать в нечистом сосуде. Если вы будете продолжать грешить, вы не исповедуете свой грех, и не удалите его, ваше сердце будет питать вас постоянными потоками лжи. Вы будете слушать учения, которые будут покрывать ваш грех. Вы будете думать, «Моя проблема не такая уж плохая, я не чувствую осуждения», но вы будете полностью обольщены. Исаия говорил о людях, которые заявляли, что учат истинного совета Божьего. Они говорят, «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели». «И пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы знали». Но эти люди имели лукавые сердца. Они кончили превратно во всех их делах. Грех извратил их здравый рассудок. И как результат этого они были не в состоянии различить зло. И то, что было свято и чисто, они называли неправедным. Это о них Исаид говорил «горе тем, которые зло называют добром и добро злом». Тьму почитают светом и свет тьмою, Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Некоторое время назад знакомый мне служитель предупреждал меня о том, чтобы я не слушал одного богослова. Он говорил мне, этот человек проповедует самую искаженную ложную доктрину. Находись подальше от него, или же он погубит тебя. Он опасен. Этот мой знакомый был полон гнева в отношении этого богослова. Но когда я услышал его на кассете, мое сердце прилепилось к нему. Мир залил мою душу. Я все ждал услышать опасную часть проповеди, но вся она была о том, чтобы ходить в святости и иметь чистое сердце. Тогда я достал следующую кассету, потом еще и другую, и каждая из них была приятнее другой. Я подумал... Как можно говорить, что это опасно или от дьявола? Но этот знакомый обвинитель на самом деле верил в то, о чем предупреждал и меня. И я верю, что к нему был голос, но это не был голос Божий. Это был слишком вопиющий голос его личной плоти, потому что как он был осуждаем своими грехами. Эти проповеди о святости и чистоте затронули что-то глубоко, в нем и разгневали его, и внутренний голос говорил ему, что это доброе учение было злым. Он глубоко ошибался. Почему? Потому что грех ослепил его. Где-то он пошел на компромисс, и дух этого мира прокрался в его сердце. Иисус говорил, что те, кто от мира, не могут слышать голос духа. Как написано, «которого мир не может принять, потому что не видит его». И не знает его. Возлюбленные, будьте очень осторожны, чтобы не попасть под влияние чего-то так называемого свидетельства. Когда кто-то говорит мне что-то плохое или обвинительное о другом человеке, то мне хочется встретиться с обвиняемым лично. Часто бывает так, что чья-то непорочная частная жизнь в Боге не дает покоя грешному и злому сердцу и вынуждает его к засловию. В гордом верующем не может быть внутреннего голоса Духа Святого. Позвольте мне установить четкую границу между гордостью и смирением. Смиренный человек — это не тот, который думает о себе низко, свесив голову и говоря «я есть ничто». Скорее всего, это тот, кто полностью во всем полагается на Господа во всех обстоятельствах. Он знает, что Господь должен управлять им, вдохновлять его и побуждать его, и что через его он мертв. Он говорит, «Я ничего не стану делать, покуда меня не разумит Господь. Я не буду действовать, пока Он не повелит». Гордый человек, в противоположность первому, это тот, который и любит Бога по обычаю, но думает и действует по-своему. Гордость в корне является полной независимостью от Бога. И гордый человек выносит решения, основанные на его личном понимании, опыте и способностях. Он говорит, Бог дал мне хороший ум, и он ждет, чтобы я его использовал. Глупо спрашивать у Бога руководство в каждой мелочи жизни. Такого человека трудно чему-то научить, потому что он уже знает все. Он может быть будет прислушиваться к какому-то высшему авторитету или более популярному, чем он сам, но не к тому, кто стоит ниже его. Я знаю, что это правда. В одно время это изображало и меня. Я был высоко летающим молодым евангелистом, известным всему миру. Я был готов слушать некоторых хорошо известных мужей Божьих, но я редко слушал неизвестного, необразованного человека». Когда, бывало, какой-то молодой проповедник входил в мой офис и пытался мне что-то сказать, он получал только пять минут времени перед тем, как его вежливо проводили за дверь. Я в себя рассуждал. Я уже имею достаточно опыта. Я уже прошел через глубокие воды. И до тех пор, пока они не перейдут через то же, им нечего мне сказать. За последние годы я думал, что... Бог давно уже нанес смертельный удар такому моему отношению. Затем, несколько недель тому назад, произошло что-то, что заставило меня увидеть, что я все еще имею нечто от прошлого. Кто-то по нашему адресному листу послал мне кассету с проповедью человека, о котором я не слышал. Я взял ее домой и слушал в течение 15 минут. Я понял, что этот незнакомый мне человек говорит истину. Свидетельство Духа указало мне, что я слушаю истинного святого, смиренного человека. Потом проповедник говорил о том, что он сам не получил никакого образования. Он не изучал никаких книг, только Дух Святой учил его. Он объяснялся на его южном монотонном произношении, что единственная книга, которую он изучал за последние 15 лет, была Библия. На какое-то мгновение я подумал, «Этому человеку нечего меня учить. Я сам страстный читатель. Я прочитал целые тома Пуритан и о жизни великих миссионеров. Он же никогда не прочитал ни одной книги». И я выключил кассету. Тогда свидетельство духа ясно проговорило ко мне, «Включи опять. Он многому может научить тебя». Теперь я заказал еще шесть его кассет и его книгу, я получил великие благословения. Однако моя ослепляющая гордость чуть было не лишила меня чего-то, что Бог предназначил для меня, для моего духовного роста. Гордость человека легко можно узнать по его плодам. Ни одно слово, которое получает гордый человек, не исходит от Бога. Для Него невозможно судить праведным судом, невозможно говорить о Божьих намерениях, потому что в Нем нет Духа Святого, который бы внес свидетельство истины. Как написано, «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Вы, возможно, удивляетесь, каким образом человек, исполненный Духом Святым, может слушать уже и голоса вместо голоса Духа. Помните царя Саула? Посмотрите на него! Ясный пример гордости человек, который настаивал на том, чтобы все было по его. Он не мог ожидать Бога, и когда пророк Самуил замедлил с прибытием для принесения жертвоприношения перед битвой, Саул сам исполнил роль священника и принес жертвоприношение. Это был поступок своей воли, независимости и нетерпения к Божьей воле. Бог также повелел Саулу уничтожить всех Амаликитян. Но опять Саул сделал по-своему. Когда закончилась битва, то он пожалел царя Агага. Опять и здесь человеческая мудрость. Библия говорит, «А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему, «Вот, злой дух от Бога возмущает тебя». Саул был в тревоге, он не имел мира». Каждому было это заметно, он имел тревожный взгляд, гневливый дух. Другой дух начал говорить к его внутреннему человеку, и это был свидетель из ада. И сейчас тысячи христиан обмениваются кассетами и книгами, но большинство из всего этого заполнены ядом. Возможно, что вы вначале и не заметите никакого отступления, но если в вас пребывает свидетельство духа, то продолжайте слушать, и Он укажет вам на это. Гордый учитель или проповедник, руководимый злым духом, в итоге скажет что-то такое, от чего вы почувствуете себя неловко. Может, придется выслушать целый час здравого учения перед тем, как он скажет опять что-нибудь из грубого заблуждения. Но только свидетельство Духа может открыть вам это. Однажды вечером во время молитвенного служения Бог сказал мне, а нашей церкви нечто такое, чего я не мог ожидать от Господа. Господь прошептал мне, эта церковь нуждается в шоковой терапии. Очень многие стали самодовольными и самолюбивыми. Вы чувствуете себя защищенными от всяких лжеучений, прогрессирующих повсюду, но вы совершенно не готовы к тому, чтобы встретить то, что приближается. Возлюбленные, эта проповедь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 намечается выпустить единую национальную медицинскую карточку, удостоверяющую личность человека и в конечном итоге созданную по новейшей технологии засекреченную цифровую систему управления. По всей видимости, это значит, что будет ставиться номер на челе человека, руке или на другой части тела. Никто не будет допущен к лечению без этого номера. Мы также переходим к безденежному обществу. Вначале будет использоваться кредитная карточка и позже подкожная лазерная имплантация номера. Европейское общество уже разработало план для этого. Мы находимся на грани того периода, когда будет ставиться начертание зверя. И если мы не будем способны различать, то мы станем соучастниками убийственной государственной системы. Трагично, но некоторые христиане не уразумеют начало власти Антихриста. Вот для чего вам необходимо каждодневное свидетельство Духа Святого на вашей работе, дома, в школе. Вам необходимо здраво оценивать политических лидеров, чтобы не оказаться внезапно вовлеченными в систему Антихриста. Пробудитесь, возлюбленные. Это как раз то, о чем предупреждал нас Иисус когда говорил притчу о пяти неразумных девах, у которых не хватило масла в светильниках. Вначале они имели достаток Святого Духа, но не имели его свидетельства в последний момент. И если вы не позаботитесь о том, чтобы иметь действующее свидетельство Духа Святого в эти последние дни, то и у вас не станет масла в светильнике в последний час. Не будьте неразумными девами». Если у вас истощается масло, потому что вы возлагаете на церковь или на пастора заботу о спасении вашей души, тогда покайтесь, смирите себя и проверьте ваше сердце. Взывайте к Богу, чтобы Он очистил вашу душу от всякого гнеба и злобы. Исповедуйте ваши грехи и оставьте их, и во всем уповайте на Бога. Обретите мир Божий в вашем сердце, чтобы иметь свидетельство Духа Святого. Просите Отца о более полном исполнении Духом. Пригласите Его быть во всем вашим руководителем и вашим свидетельством. Вам не надо страшиться ничего в эти дни. Дух Святой очень желает свидетельствовать вам. Возлюбленные. Это проповедь о необходимости иметь свидетельство Духа